C'est trop beau а ты, ты, А может мы в катастрофе по-любому? любого? И вы тоже молодец, спать не берет, Для нужно, Ну, вот так, Мы ну, Никита играет. Ну я, Но, его, я, я Ну машите руками. Не, не все вместе не не так. Давайте месяц. Давай, Калюжный в запас! Ну, бля, Никита. Возьми, я бы возьми свои, кладки. Да, это девочки, заходи. Да, Да, это девочки, заходи. Да, это девочки, Да, да, да,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 9, 51. А ты думаешь, что не видишь? я я сам, я Я говорю, я я ну, ну Нарушение. А, А о, он идет, хочет, хочет, хочет, хочет, хочет, хочет, хочет, хочет, Сама привык, и Да. Вася, Вася, не дай себе! Вот колюжный дубай! Колюжный! Ебим! Никита, Да! Никита молодец! Сейчас он пивка с нами ебет и вообще охуенно будет. Что, не пешки пьет? У нас нет молодости. А что? А что? А Вася вот. Еще один сыняк идет. Здорово. Все нормально. Набушь пиво? На самом сейчас еще щек... привезут. А, ты ты какие-нибудь бреешься или нет? Я да. побрешу. надо да, потом в последний, последний раз раз увидел... <связь> <связь> Как? спасибо. Я так Я не знаю. Ребята, мяч прибали, это же тоже.